Ребятки, всем привет! И у нас наступает пора новогодних праздников. И, соответственно, пора новогодних поделок. Вот такую поделку я решила сделать для дочки в школу. Это Дед Мороз модульный. Ссылочку на его изготовление я оставлю в описании. Также я оставлю ссылочку где э, на изготовление самих модулей таких. А сейчас я вам расскажу, сколько всего листов я потратила. На изготовление такого Деда Мороза я потратила 31 лист формата А4. Таким образом, высоту ваш Дед Мороз получится около 21 сантиметра. Конкретно, конкретно каждого цвета мы берем белых 10 штук листов А4, затем мы берем красных 19 штук и Желтых. Можно использовать желтых, можно оранжевых. Две штуки. Я использовала оранжевый цвет. Вот таким образом у меня получился вот такой вот Дед Мороз. Делать такого Деда Мороза нелегко. Я его делала 4 дня. Это занимает очень долгое длительное время, чтобы сделать такого Деда Мороза. Поэтому всем желаю удачи, терпения вам в этом деле. Оно вам пригодится. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!